Всем привет! И в этом видео мне бы хотелось пролить свет на такой вопрос, который очень часто вызывает споры среди инженеров, особенно кто ну, непрофессионально сталкивается с какими-то трансмиссиями, с редукторами. Звучит этот вопрос так, что червячный редуктор за ведомый вал прокрутить нельзя. То есть, э, у него, мол, такой коэффициент трения здоровый. И, в общем, ну, не, не провернешь ты его никак. Сейчас я хочу просто на практике на примере двух редукторов показать, почему это так и не так одновременно. Э, значит, э, мы возьмем два редуктора. Первый будет э, червячный редуктор с передачным числом 10. А вторым э, червячным редуктором э, ну, это можно условно так назвать, но все равно по, по сути оно является будет выступать делительная головка. У него передачное число 90. И вот посмотрим, можно прокрутить или нельзя. Итак, вот у нас два наших редуктора. Первый из них это делительная головка, как я уже сказал. Значит, у нас за один оборот маховичка планшайба перемещается на 4 градуса. Окружность у нас 360 градусов. Соответственно, 360 делим на 4, получаем передачное число 90. И второй редуктор, это вот такой вот червячный редуктор с передачным числом 10. Это мост от моего электромобиля, который я делал несколько лет назад. Ссылочка будет вот тут. Значит, чтобы не быть голословным, сейчас покажу его шильдик. Так, вот он этот редуктор, значит, просто я с другого ракурса его снимаю. И вот шильдик, передаточное число 10. Вот. Ворм-редуктор, червячный редуктор, то есть все честно. Я думаю, что начнем мы с делительной головки, которое передачное число равно 90. Значит, в любой делительной головке есть функция, когда мы можем расцепить червяк и само червячное колесо. Это нужно для каких-то выставлений. В общем, в процессе обработки металла эта функция нужна. Мы раскрепляем и выводим. Из зацепления червяк. Ну и обратно фиксируем. Я переместил вот туда в направлении OF. Вот оно крутится от руки. Сама планшайба, да. Это выходной вал уже. И отдельно от него абсолютно спокойно крутится червяк, да? То есть ничего оно никуда друг друга не перемещает. Теперь мы включаем зацеп вводим зацепление червяк с колесом и что мы имеем Значит, за ручку оно все крутится ну, тут наверно будет плохо видно все думал как бы показать более так наглядно вот у нас риска там 140 сколько 138 градусов поворачиваем видим вот оно плавает Здесь градусы перемещаются потихонечку. В общем, было 140, стало 150. Ну а за саму планшайбу, чего и следовало ожидать, провернуть невозможно. Это связано с тем, что очень большое передаточное отношение. 90. Так, ну, с этим все понятно, да? То есть за выходной вал мы человек, этот прокрутить не можем. Теперь посмотрим на вот этот редуктор. Да? Которого число передач на 10 Тут у меня ничего нигде не подключено Никаких приводов, других ничего Значит, ведущий вал На нем сеет червяк Колеса крутятся, да, все нормально Теперь попробуем за колесо прокрутить Все крутится двумя пальцами И вот по шпонке можно увидеть, что она Проскальзывает тень от нее, от паза. И этот вал тоже крутится. Вот прекрасно видно, что он вращается. Червячный редуктор провернуть за выводной вал можно. Но опять же, если очень большое передачное соотношение, вручную это сделать практически нереально. Возможно, каким-то длинным рычагом это и можно сделать. Но опять же, из-за больших передачных чисел очень большое трение. И возможно, даже получится сломать какой-нибудь вал. Но, опять же, мой электромобиль, он спокойно двигался накатом и особо как-то не думал тормозить. Вот. Понятное дело, что все-таки определенные усилия для прокручивания тут надо приложить. Трение в редукторе есть и ну, небольшое пассивное торможение есть у этого редуктора. Конечно, трение в этом редукторе выше, чем в обычном шестеренчатом. Но, тем не менее, оно не настолько большое, чтобы его невозможно было провернуть. Все, вот и я. Двумя-тремя пальцами, одной рукой спокойно все прокручиваю. Вот. Это червячный редуктор. То есть и каких-то проблем я не испытываю при его вращении. Так, Но у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.